адвентист и война часть первая. кризис поскольку глава просеивание в ранних произведениях ясно видна как простым членам церкви так и работникам то любимым мнением выражаемым в связи с ней адвентистами седьмого дня стала идея о том что просеивание будет происходить в период кризиса связанного с принятием воскресного закона это успокаивает многие умы и удерживает их от дальнейшего исследования. Но мы оспорим эту точку зрения. Покажите нам, во всей главе, хоть один небольшой намек на то, что просеивание придет во время навязывания воскресного закона. Его там нет. Вместо этого там прямо сказано, что просеивание придет в связи с лаодикийской вестью. А так как поздний дождь придет параллельно с воскресным законом, то все приготовления к нему должны быть сделаны сейчас. Кризис предсказан В 1913 году сестра Уайт написала слово «Приветствие» к делегатам, собравшимся на генеральную конференцию. Это оказалось ее последним торжественным призывом к столь необходимой реформации дорогой изучающий, есть нечто чрезвычайно значительное в том, что она говорит. Она связывает наступающую реформацию с определенным кризисом, который должен будет произойти прямо в то время. Она говорит, «Бог призывает всех тех, кто желает быть руководимыми Святым Духом, возглавить работу глубокой реформации». «Я вижу», что впереди нас ожидает кризис, и Господь призывает своих работников выступить вперед. Свидетельство для проповедников, страница номер 514. В то время, в 1913 году, она очевидно видела надвигающийся кризис. Она говорила о нем еще в 1909 году. Приближается время, когда наступит великий кризис в истории мира, свидетельство для церкви, том 9. Страница номер девяносто семь. испытания, переживания, войны и кровопролитие. Говоря о грядущем кризисе, она связывала с ним также и другие события. Скоро народ Божий будет подвергнут огненным испытаниям, и большая часть тех, кто сейчас выглядят искренними и верными, окажется неблагородным металлом, свидетельства для Церкви. Том пять. Страница номер 136. Страшные испытания и переживания ожидают Божий народ. Дух войны возбуждает народы во всех краях земли. Свидетельство для церкви, том 9, страница номер 17. Пожалуйста, обратите внимание, что эти великие испытания и переживания будут вызваны не последним большим испытанием, связанным с воскресным законом. Здесь стоят слова во множественном числе, испытания и переживания. Мы должны заключить, что иные, более мелкие испытания приведут к последнему большому испытанию, и что эти испытания должны быть связаны с войной и кровопролитием, что подразумевается также и в следующем высказывании. Мы стоим на пороге величайшего кризиса всех веков. Вскоре последуют одно за другим различные бедствия, Пожары, наводнения, землетрясения, войны и кровопролитие. Пророки и цари. Страница номер 278. Народ на народ. Мне было показано, что жители земли пребывали в крайнем смятении. Повсюду царели войны, кровопролитие, лишение, нужда, голод и мор, свидетельства для церкви. Том один. Страница номер 268. Этими словами служительница Божия указала на мировые войны и на последующую борьбу, описанную в Матфея четыре семь. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Короткое время мира. После того, как сестра Уайт увидела войну и кровопролитие за границей и в нашей стране, и жителей земли, пребывающих в крайнем смятении, она продолжила. Затем мое внимание было обращено на нечто другое. Казалось, на короткое время воцарился мир. Свидетельство для церкви, том 1, страница номер двести 268. Весьма примечательно, что после первого мирового столкновения, впервые в истории названного «Мировой войной», 1914-1918 был короткий промежуток мира после прекращения боевых действий. Около двадцати лет народы надеялись достичь единства и мира при посредстве Лиги Наций. Но пророчица Божия предсказала, что последует новая война. Вторая мировая война. Мне снова были показаны жители Земли, и вновь все пришло в крайнее замешательство повсюду свирепствовали войны, вражда и кровопролитие, а также голод и мор. Другие страны приняли участие в этой войне и хаосе. Война породила голод. Нужда и кровопролитие вызвали вспышки болезней. Тогда сердца людские стали изнывать от страха и ожидания бедствий, грядущих на всю землю. Свидетельство для церкви. Том 1, страница номер 268. То, что это высказывание применимо к конфликтам, которые произойдут после гражданской войны в Америке, ясно видно из слов, написанных всего за несколько строк до этого. «Другие государства внимательно наблюдают за нашей страной, хотя мне и не было открыто, с какой целью, и усиленно готовиться к какому-то событию». Свидетельство для церкви – том 1, страница номер 268. Затем следует заявление, касающееся жителей всей Земли, а не только Америки. Как ясно предсказано здесь Вторая мировая война? Разве истинность пророка не подтверждается, когда исполняются его предсказания? Да, они исполнились точно как было предсказано, Первая мировая война пришла спустя 52 года, а Вторая мировая война — спустя 77 лет после того, как были сделаны эти предсказания. В 1890 году Дух Пророчества дал еще более подробное описание двух грядущих мировых войн. Ураган уже готов разразиться, и мы должны приготовиться к его свирепому натиску покаянием перед Богом и верой в нашего Господа Иисуса Христа. Господь восстанет, чтобы поколебать землю. Всюду будут происходить ужасные бедствия. В пучине морской найдут свою гибель тысячи кораблей, и миллионы человеческих жизней станут жертвами. Конец близок, еще немного и закроются двери благодати. Знамение времени, 21 апреля 1890 года. Нам сказано, что в то же время произойдет и глубокая реформация среди Божьего народа. Помните об этом важном факте. Перспектива Нам сказано также и о природе этих испытаний и переживаний, и о том, что они будут включать в себя. В перспективе нас ожидает постоянная борьба с риском тюремного заключения, потери собственности и даже самой жизни, чтобы защищать закон Божий, устраненный человеческими законами. Свидетельство для Церкви, том 5, Страница номер 712 Все, которые шаг за шагом привыкли уступать требованиям мира и сообразовались с мирскими обычаями, не затруднятся скорее сделать уступку темной силе, чем навлечь на себя насмешки, оскорбления, угрозу тюремного заключения и смерть. Борьба идет между заповедями Божьими и заповедями человеческими. Свидетельство для церкви, том 5. Страница номер 81. Поскольку последнее великое заключительное испытание во время действия воскресного закона будет не на жизнь, а на смерть ради выбора между повиновением законом Бога или законом человека, то мы делаем вывод, что многие предшествующие испытания также будут включать вопрос нашей верности Божьему закону. Помните об этом, и это поможет вам понять развитие темы, представленные далее. Просите сегодня у Господа послушного сердца, чтобы вы могли выдерживать каждое испытание сейчас, и таким образом подготовиться к тому, чтобы остаться верным в последнем испытании. Часть 2: Христианин и война. Этот вопрос имеет чрезвычайно важное значение для Божьего народа, соблюдающего его заповеди. Алоте, живущим в Садоме,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 Смотрите «Патриархи и пророки», страница номер 351. Кроме того, Господь время от времени являлся в священной шекине, облаке, охватывавшим яркий свет и появлявшимся во святом святых, Левит 9, 23, 24, Исход 40, 34, 35, второе. е Паралипоменон 5, 13, 14, для того, чтобы дать знать о своей воле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 Назначит секретарь военных дел. По распоряжению начальника военной полиции Тома Кмуртри, капитан. Ревью Амперсант Геральт, 13 сентября 1864 год, во время войны, страница номер 65. Какую из этих трех возможностей предпочли адвентисты?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 Часть три. Кризис наносит удар. Предостережение. Ранее мы уже сказали, что Божий народ был достаточно предупрежден, чтобы знать, что после 1913 года над ними разразится кризис с испытаниями и переживаниями, вызванных войной и кровопролитием. Территория, где должны были произойти эти беды, была указана следующим образом. Очень скоро борьба и угнетение иноземных народов разразятся с интенсивностью, которую сейчас вы не можете ожидать, бюллетень Генеральной конференции, 1909 года, страница номер 57. Это немедленно направляет наш взор на плавильный котел иноземных государств и Европу. Среди прочих насущных вопросов... Представленных на рассмотрение Генеральной конференции в 1913 году было и следующее предложение, внесенное президентом Европейского дивизиона постором Конраде Людвигом Рихардом. Кроме того, имея в виду серьезность времени, в которое мы живем, я пытался привлечь внимание наших руководящих братьев на последней Генеральной конференции к тому, чтобы в рассмотрении вопроса о военной службе они действовали с большой осмотрительностью, иначе это принесет трудности тысячам наших братьев, Зион Сайтер, номер 18, страница номер 735-738-1914 год. Хорошо сознавая тяжесть ситуации, сестра Уайт в 1913 году, предсказывая наступающий кризис, добавила следующие слова. Есть некоторые, кто даже сейчас не видят вещи в правильном свете, но и они могут научиться видеть такими же глазами, как и их соработники, если будут серьезно искать в это время господа, полностью подчиняя свою волю воле Бога. Свидетельство для проповедников, страница номер 515. Итак, возможность и опасность совершить серьезную ошибку во время ожидаемого кризиса была очень реальной и руководителям следовало быть бдительными и чрезвычайно осторожными, так как дело касалось вопроса военной службы, в противоположность повиновению Божьему Святому Закону. во внимания Когда в 1914 году был застрелен эрцгерцог Фердинанд, Европа взорвалась как настоящая бочка с порохом. Армии выдвинулись за одну ночь, и затем схлестнулись в смертельном конфликте, испытывая военную мощь друг друга. Руководство Европейского дивизиона церкви адвентистов седьмого дня, находившееся в Германии, в Гамбурге, оказалось перед дилеммой в тупике. Религиозное сознание тех, кто по убеждениям совести был против военной службы, столкнулось с требованиями военного призыва в армию. Никакого рода оговорок для соблюдающих заповеди христиан предусмотрены не было. А военная служба непременно затрагивает и Божий Святой Закон, особенно Четвертую и Шестую Заповеди, потому что ни соблюдение субботы, ни спасение жизни несовместимы с обязанностями солдата строевой службы. Осознайте это, дорогой изучающий, в 1914 году. Наши молодые адвентистские братья в Европе оказались пред выбором либо ответить на призыв своей страны, что означало неповиновение Богу, либо идти под военный трибунал, что, вероятно, могло кончиться расстрелом. Повторяем, не было предусмотрено никаких возможностей, учитывающих убеждения совести человека. Что бы сделали вы? В сущности... Это уже была в миниатюре та же битва, которая будет решать вашу судьбу к жизни или к смерти в самый последний кризис воскресного закона. Дух пророчества предупреждал, что этот вопрос будет связан с заповедями Божьими, и так оно и оказалось. Уступка И что же мы видим, к нашему ужасу? Поскольку давление со стороны правительства усилилось, возникла угроза закрытия всех адвентистских учреждений, если руководящие братья не займут позицию подчинения правительству. Под этим давлением они 4 августа 1914 года опубликовали заявление, адресованное Министерству военных дел в Берлине, первая часть которого звучит следующим образом. Высоко достопочтенный господин генерал и военный министр. Ввиду того, что многократно наша точка зрения относительно отношения к власти, равно и к всеобщей воинской повинности, понималась неправильно, в особенности, поскольку отказ от службы в мирное время в субботу считают фанатизмом, то я позволю себе, ваше высокопревосходительство» покорнейше сообщить здесь вам основные принципы немецких адвентистов седьмого дня, особенно сейчас, при нынешнем военном положении. В то время как мы стоим на основании священного писания и прилагаем старание проводить в жизнь основы христианства, соблюдая также данный Богом в самом начале день покоя, субботу, избегая в этот день всякой работы, мы все же считаем себя обязанными в настоящее серьезное военное время стать на защиту Отечества, и при этих обстоятельствах также сражаться с оружием в руках и в субботу. В этом пункте мы придерживаемся. Слов Писания в Первом Послании Петра 2, 13-17. Подпись Х. Ф. Шуберт, Президент. Перечитайте эту цитату и постарайтесь понять, что подразумевают эти слова. Хотим ли мы сказать, что духовные руководители в Европе фактически инструктировали своих членов идти и воевать на поле боя, наравне с другими солдатами? Трагично, но это правда. Это действительно произошло. Очень серьезная ошибка была сделана и до сегодняшнего дня она остается одной из самых больших пятен в истории адвентизма. Вышеприведенное заявление было подтверждено с еще большей силой в другом заявлении, от 5 марта 1915 года, часть которого гласит. Но когда разразилась война, руководители адвентистской организации в Германии добровольно стали советовать своим военнообязанным членам по всей стране чтобы в случае давления обстоятельств и исходя из нужд Отечества они исполняли свои гражданские обязанности, стараясь по субботам вести себя так же, как другие бойцы по воскресеньям. Доказательством этого глубоко уважаемому военному министру Пруссии пусть послужит прилагаемая копия документа, составленного 6 августа 1914 года. Эту позицию, принятую годы назад, подкрепляют следующие подписи. От руководства Европейского дивизиона в Гамбурге, президент Людвиг Рихард Конради. От руководства Восточно-Германской Унии в Берлине, президент Х. Ф. Шуберт. От руководства Саксонской ассоциации в Кимнице, президент Пауль Дринхолс. Подписи на приведенном заявлении доказывают, что его полностью поддерживало руководство в Европе. Всеобщее отступление. Если вы сомневаетесь и думаете, что может быть, лишь небольшая часть церкви последовала тогда неверному совету этих руководителей, то прочтите эти слова, написанные в тот же период времени. Адвентистские мужи, почти все находятся на позициях, или на службе в армии, добросовестно выполняя свои обязанности, Дрезден последние новости. 12 апреля 1918 года Тысячи их членов, адвентистов, мужского пола находятся в армии, и многие из них уже пали смертью храбрых Берлинская местная газета 24 августа 1918 года Отступничество, следовательно, было всеобщим во всей континентальной Европе Фактически оно охватило все воевавшие нации и даже некоторые нейтральные страны. Церковь адвентистов седьмого дня, в особенности в Центральной Европе, перестала быть соблюдающим Божьи заповеди остатком из откровения 12-17. Она потеряла этот определяющий признак. Но истинная вера не была окончательно уничтожена. Бог всегда сохранял остаток который служил ему, патриархи и пророки, страница номер сто двадцать пять. Эти слова исполнились также и во время этого великого отступления, произошедшего в ходе Первой мировой войны. В газете «Дрезденские последние новости» за 12 апреля тысяча девятьсот год было опубликовано следующее заявление адвентистского проповедника. В начале войны наша деноминация разделилась на две части. 98% наших членов заняли библейски обоснованную позицию в том, что защищать Родину с оружием в руках, в том числе и по субботам, это их честная обязанность. Эта единая позиция руководства была сразу же представлена военному министерству. Однако, 2% не подчинились этому единому решению, и поэтому их пришлось исключить, за нехристианское поведение. Только 2% Это кажется невероятным, но тем не менее это правда. Около 98% членов в Европе оказались успешно вовлечены в отступлении, верными остались только незначительные 2%. Да. Это кажется невероятным, но этот факт был позже, частично признан деноминацией. В книге под названием «Браун» разоблачает Болинджера, южное издательство АСН, на странице номер 29, 30 среди прочего сказано. Это движение, эти исключенные, как сегодня, так и с самого начала его существования, является практическим протестом большого числа адвентистов седьмого дня. Оно не против учения церкви, но против своевольных действий Конраде и некоторых других его помощников в руководстве церковью в Европе, действий, которые он предпринял без всякого совета, согласия или даже осведомленности Генеральной конференции. Отделение этих людей произошло не в силу множества тяжких заблуждений или доминирующей иерархии. Но по причине руководства Конради, который повелел им, без их голоса или согласия на его действия, вооружаться штыками и артиллерией, и идти на поле боя. Это утверждение верно в общем, но содержит один неверный момент. Здесь утверждается, что пастор Конради не спросил предварительно Совета Генеральной конференции. В начале этого урока мы показали, что он спрашивал совета в 1913 году, прежде чем разразилась война. Ссылаясь на полученный в 1913 году совет, он позже говорил, «После получения инструкций от высшего органа, нам в Европе было позволено решать этот вопрос самостоятельно». Зион Сейчтер, номер 18, страница номер 737 738 1914 год В ревью Энд Геральта 27 августа 1914 года также говорилось, что европейские братья должны делать при таких сложных условиях, это могут решить только они сами в молитве к Богу. Тем самым ответственность была возложена полностью на них. Так что же, неужели Генеральная конференция не знала об отступничестве, происходящем в Европе? как раз наоборот. В частности, Ревью энд Геральт от 8 июня 1930 года цитирует следующее заявление. В. А. Спайсер. В 1915 году Эль Р. Конради, несмотря на многочисленные опасности и трудности, пересек океан для участия в осеннем совете в Лома-Линды. Зимой 1917 года В. А. Спайсер, секретарь Генеральной конференции, провел несколько месяцев в Европе. Было бы наивно полагать, что пастор Конради вовсе не говорил о том, что произошло в Европе. Фактически, ссылаясь на Осенний совет, в котором он принял участие в 1915 году во время войны, он позже сказал. При обсуждении этих вопросов они Генеральная конференция сказали. «Мы даем каждой стране в мире полную свободу в будущем приспосабливаться к принятым у них законам так же, как они это делали в прошлом». Зион Сейчтер, 20 марта 1920 года «Мы более чем уверены, что ответственные сотрудники Генеральной конференции знали об открытом отступничестве в Европе, как показывают выше приведенные заявления». Если даже пастор Конради не сказал бы им об этом, то сообщил бы пастор Спайсер. И поскольку Генеральная конференция знала о ситуации в Европе и не исправляла ее согласно своим полномочиям, то она сама стала виновной в пренебрежении своими обязанностями и причастности к отступничеству. Следующее свидетельство ясно показывает это. «Мы также ответственны за то зло, которое могли бы предотвратить в других», путем обличения, предостережения, применения родительского или пасторского авторитета, как если бы были сами виновны в этих действиях. Свидетельство для церкви, том 4, страница номер 516. Такое отступничество заставляет небо плакать. Возможно, это глубоко взволновало и вас. Отступничество само обвиняет Лаодикийскую церковь. Мы далеки от того, чтобы обвинить какого-либо человека, потому что часто слишком мало знаем о собственных слабостях. Но, познайте истину, и истина сделает вас свободными, сказал Господь. Истина часто причиняет боль, тем не менее, это все же истина. Две карты. Я увидела себя в Большом собрании. Одно авторитетное лицо обращалось ко всем собравшимся, и перед ним была развернута карта всего мира. Он объяснил нам, что карта представляет из себя виноградник Божий, который должен быть обработан. Каждый, получивший небесный свет, должен был отразить этот свет на других. Таким путем во многих местах должен быть зажжен свет, а от зажженных светильников должны были зажечься и сиять другие светильники И вновь были повторены слова «Вы, соль земли!» Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годится, как разве выбросить ее вон, на попрание людям? Вы — свет мира! Не может укрыться город, стоящий на вершине горы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 и в результате этого возникали памятники о нем в разных городах и селениях. Его истина была возвещена по всему миру. Затем эта карта была заменена другой. На ней было только несколько сияющих точек, остальная часть мира лежала погруженной во мрак и только в некоторых местах мелькали, слабо мерцали отдельные огоньки. Наш наставник сказал эта тьма является результатом того, что люди следуют своим собственным путем Они потакают своим наследственным и приобретенным наклонностям козлу Они сделали главным делом своей жизни нахождение ошибок у других Они обвиняют своих ближних и все подвергают сомнению Их сердце неправо пред Богом Они скрыли свой свет под сосудом если каждый воин Христа выполнит свой долг, если каждый страж, на стенах Сиона будет издавать правильный трубный звук, тогда мир услышит весть предостережения. Но наша работа отстала на целые годы. В то время, когда люди спали, сатана пошел впереди и опередил их. Свидетельство для церкви, том 9, страница номер 28-29. Часть четыре. Остаток. Отделенные. В предыдущей части мы рассмотрели доказательства того, что ожидаемый кризис разразился в 1914 году и что он, к сожалению, застал руководящих братьев неподготовленными. Вместо того, чтобы сделать своим критерием закон Божий, они уступили заповедям человеческим. Но что произошло с верующими, которые твердо стояли за истину? Вот ответ. Однако, два процента не подчинились этому единому решению и поэтому их пришлось исключить за нехристианское поведение. Дрезден Последние новости, 12 апреля, 1918. Во время войны, к сожалению, были отдельные члены церкви, которые ходили из одного места в другое. Обощая адвентистов в устной и письменной форме поступать таким же образом. Церковь призвала их дать отчет за эти свои действия, и поскольку они упрямо держались той же позиции и стали угрозой внутреннему и внешнему миру, пришлось исключить их из церкви. Подписи Л. Р. Конради Гамбург, Х. Ф. Шуберт, Шарлоттенбург, Г. Шуберт, Мюнхен. Руководящие братья были таким образом ответственны за исключение верных душ Нет, эти члены не вышли из церкви, они не были неверными, не были фанатиками Единственное, что они делали, твердо стояли в истине, не подчиняясь отступлению и не приспосабливаясь к нему Это была их единственная видимая вина, по крайней мере в глазах людей, это оказалось виной они любили церковь. Повсюду в Европе верные братья и сестры оказались в одночасье изгнанными из церкви, из церкви, которую они любили и лелеяли всем своим сердцем. Разве для них церковь не была телом Христовым на земле? Разве не была они для них также и ковчегом безопасности? Разве это не была церковь, которую не могли одолеть врата ада? Но теперь они были изгнаны, отделены, отрезаны от своих братьев, совершенно против своего желания. Молитвы, длящиеся всю ночь, были обычным явлением в те дни испытания. Почти из каждой местной церкви в различных странах были исключены некоторые души, индивидуально или группами. В Германии, в Рейнской земле, две общины были исключены целиком, вместе с их пресвитерами церкви в Вермеле и в Коблинце, по причине их протеста против этого великого отступничества. Это и было то, за что были изгнаны последователи старой веры, истинные адвентисты седьмого дня. Они предпочли прислушаться к божественному предписанию. «Выберите бедность, упреки, разлуку с друзьями или любое страдание, но не оскверняйте душу грехом». Лучше смерть, чем бесчестие или нарушение Божьего закона, таким должен быть девиз каждого христианина. Свидетельство для церкви, том 5, страница номер 147. Судьба призывников Что же стало с молодыми братьями, которые получили повестки о призыве на службу в вооруженные силы? Как упоминалось ранее, мужчины-адвентисты почти все без исключения поступили на службу в составе боевых войск. Те, кто отказался подчиниться, были арестованы, заключены в тюрьмы и лагеря и подвергнуты невыразимым мучениям. Некоторые погибли от суровых условий содержания в тюрьмах или были расстреляны как верные мученики за Господа. Несмотря на отделение от церкви, навязанное им руководителями, Верные души долгое время игнорировали нехристианское обращение с их стороны, как и прежде добросовестно принимали участие в богослужениях, в том числе отдавали десятины и пожертвования. Преследование Такое положение дел продолжалось, пока они не узнали, что их бывшие братья поддерживали сильную руку государства, чтобы арестовывать и предавать суду верные души. Которые ради своей совести скрывались, уклоняясь от призыва Такое развитие дел было предсказано в книге «Великая борьба» страница номер 608 Талантливые люди с приятными манерами, которые когда-то радовались истине Использовали теперь свои полномочия, чтобы обманывать и вводить души в заблуждение Они стали самыми злейшими врагами своих бывших братьев для иллюстрации этого преобладающего духа преследования приведем заявление одного из адвентистских руководителей. Эти негодные элементы сами поставили себя проповедниками и пытались с незначительным успехом вести пропаганду своих безумных идей. Они ложно называют себя проповедниками и адвентистами, они таковыми не являются. Они обманщики. Если такие элементы подвергнутся заслуженному наказанию, то мы расценим это как оказанную нам любезность. Дрезден. Последние новости. 12 апреля 1918 Так и было, что два десятка или более верных братьев были преданы своими руководителями тайной полиции, пойманы, арестованы, осуждены и, наконец, убиты как мученики. Повторяем, это было беспричинное предательство со стороны проповедников и руководителей АСД. Теперь мы хотим напомнить, что одной из ярких характеристик отступничества является дух преследования, вдохновляемый большим красным драконом. Мы с подлинным сожалением констатируем, что такой же образ действий проявился в тот период и среди адвентистов седьмого дня. Не по замыслу одного человека. Самым драматичным из всех признаков, говорящих в пользу божественного призвания этого реформационного движения, является то, что это протестное движение возникло не согласно идеям или воле одного человека, или даже двух или трех, или группы людей. Напротив, это были верные верующие из разных церквей и народов, они даже не сообщались друг с другом, кроме как через отдельные случайные встречи. Все они неожиданно оказались в одинаковой ситуации, выгнанными из церкви. Мы полагаем, что в этом была Божья рука. Все произошло в соответствии с историческим прецедентом, потому что был затронут и изменен святой Божий закон. Это была настоящая реформация, основанная не на переменчивых идеях какого-либо человека, но на жизненном принципе послушания, включающего и вопросы, касающиеся жизни и смерти. Слушание Когда Первая мировая война в 1918 году закончилась, оказалось, что исключенных и сочувствующих им душ, твердо стоявших в истине, насчитываются тысячи, рассеянных по всем европейским странам. Эти люди созвали общую встречу в Магдебурге, Германия, в 1919 году, чтобы посоветоваться и спланировать работу. Здесь представители многих стран поделились своими опытами страшных испытаний, которые им пришлось пережить, и того, как Господь чудесным образом сохранил их жизнь. Но самым главным в их сознании было желание найти пути и средства для воссоединения церкви на старой платформе истины. В попытке урегулировать существующие проблемы было подготовлено обращение к Генеральной конференции. В ответ на это обращение их заверили, что они будут выслушаны в следующем 1920 году, во Фриденсу, Германия. Четыре вопроса. По этому случаю группа исключенных представила для обсуждения всего четыре вопроса, а именно. Один. Как относится Генеральная конференция к решению немецких руководителей от 1914 года? Относительно четвертой и шестой заповедей. Два. Какие доказательства приводятся нам о том, что мы с самого начала не избрали библейского пути? Три. Как относится Генеральная конференция к свидетельствам сестры Уайт? Богодухновенны ли они? Да или нет? Является ли реформа здоровья все еще правой рукой вести? Четыре, национальный или интернациональный, наша весть и наш народ, согласно откровению четырнадцать шесть двенадцать? Ответ. Брат А. Г. Даниэльс, председатель Генеральной конференции, продемонстрировал после этого реальное отношение руководителей запутывая вопрос отступничества и умоляя дело, которое совершили верные. И хотя Генеральная конференция АСД, как церковь, заняла позицию в пользу нестроевой службы, все же каждому отдельному члену было предоставлено право следовать в этом вопросе своей совести. Он сказал, мы заняли такую позицию, что в этом вопросе каждому следует поступать согласно убеждениям своей собственной совести. Протокол, страница номер тридцать шесть. Этот протокол велся и был опубликован деноминацией адвентистов седьмого дня. Ложное новое учение В ответе данным Генеральной конференции те, кто стояли верно, ясно увидели, что введено совершенно чуждое понятие новое учение свободы совести. Мы верим и подписываемся под важностью свободы выбора, свободы думать самостоятельно. Это действительно одна из привилегий христианской религии. Но между этой свободой и решением Генеральной конференции имеется огромная разница. Данное решение Генеральной конференции касается Божьего закона, субботнего дня покоя и строгой заповеди «Не убей». Конечно. У нас есть свобода не повиноваться, так же, как сделал Люцифер на небесах, но мы будем пожинать плоды такого отказа и потерпим вечную потерю. Этот принцип четко сформулирован в следующем свидетельстве, если бы людям было позволено отступать от требований Божьих и самим определять свои обязанности, то отдельные точки зрения были бы так разнообразны, как многочисленны вообще мнения людей. И правление было бы совершенно изъято из рук Господних. Воля человека была бы тогда авторитетом, а совершенная, святая воля Божия. Его добрые намерения по отношению к своему творению были бы в пренебрежении и презрении. Нагорная проповедь, страница номер 51. Это новое учение, ложная свобода совести в дискуссионном вопросе о войне. Фактически закрыла дверь к возвращению исключенных братьев. Однако, была предпринята еще одна, последняя попытка объединиться с церковью адвентистов седьмого дня. Это произошло два года спустя, во время генеральной конференции в Сан-Франциско. Пастор Г. Даниэльс, хорошо осведомленный о сложной ситуации, не ответил на несколько обращений с просьбой быть выслушанными перед всем собранием делегатов, которое согласно духу пророчества, является наивысшим авторитетом в Божьем деле. Столкнувшись лицом к лицу с представителями меньшинства, пастор Даниэльс дал окончательный ответ. Мы никогда не допустим, чтобы эти вопросы прозвучали перед полным собранием Генеральной конференции. Это вызвало бы величайшее замешательство. Эти слова поставили окончательную печать на все дальнейшие переговоры между двумя сторонами. Это была попытка закрыть этот вопрос, так же, как и печать, наложенная на могилу Христа, была попыткой удержать его там. Но в обоих случаях это оказалось только началом. Название возникшего движения Уже до этого времени верные души были принуждаемы гражданским постановлением идентифицировать себя под названием, отличающимся от названия большой деноминации. Название, которое они избрали, звучало «Церковь адвентистов седьмого дня, старое движение», продолжающееся с 1844 года. Однако по мере ознакомления со многими свидетельствами, призывающими к реформации и предсказывающими реформационное движение, было выбрано новое название «Международное миссионерское общество Церкви адвентистов седьмого дня реформационного движения».